Ребята, всем привет! Сегодня мы будем изучать название съедобных грибов. Но сначала подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Ну Но что, начнем? Первый гриб это... Серушка. Повторяю. Черноголовик. баровик, Белый гриб. Белый. Лисички. березовик вместе повторяем подберезовик тоже подберезовик серушка белый гриб правильно Если понравилось видео ставим лайки И еще один какой у нас гриб остался белый правильно